Всем тихой ночи и снова этот ролик по теме за которой больше всего голосуют в комментариях а в прошлый раз под видео с ураборусом больше всего людей оставило свое сообщение с голосом за лол фонд файлы лол фонда по большей части являются довольно странной документации которая как говорят должна содержать некую сущность под названием юмор возможно это что-то миметическое. ну посмотрим главное что на удивление лол фонд это одно из старейших явлений сайта scp так что он весьма каноничен хоть и забыт конец света он бывает разным и в разных мирах происходит по-разному где-то большая часть людей становится зомби где-то падают бомбы и война никогда не меняется а бывает и так что реальность просто рассыпается но в мире лол фонда конец света происходит совсем иначе в этом мире стало прикольно Началось все с того, что фонд поймал некоего человека по имени Фриц. Кто такой Фриц, не совсем ясно. Иногда пишут, что Фриц это изначально администратор фонда, которого SCP по какой-то причине решил содержать как объект. Но в самом лолфонде есть рассказ от лица настоящего его администратора, из которого становится понятно, что он и Фриц это разные люди. Впрочем, сразу спойлер: Фриц в каком-то смысле был именно администратором SCP. Да еще и автором истории по SCP. То есть. То есть тут даже есть некоторый слом четвертой стены, но в чем тут хитрость станет понятно позже. Пока что Фриц это просто парень, который может менять реальность по желанию своей левой пятки. И фонд его поймал. Так или иначе, долго содержать Фрица не получилось, потому что он оказался могущественным скульптором реальности почти богом, а потому легко сбежал. При этом просто-таки вывернув мир наизнанку, скрутив саму ткань реальности. Последствия побега этой сущности оказываются катастрофическими. Часть персонала Зоны 19, где его пытались содержать, погибает, а те, кому удается выжить, уже никогда не будут прежними. Дело в том, что все выжившие сами стали полубогами. Реальность моментально меняется, когда они этого хотят, но сами они этого не понимают, потому что все они оказываются глубоко безумными. В своем безумии они трансформируют мир так, что он становится похож на сумасшедший сон. Для обычных людей это все еще постапокалипсис, где они пытаются выжить в искаженном и постоянно меняющемся мире. Да, мрачный гримдарк, в общем-то, на месте. Выживание в новом мире на руинах цивилизации оказывается непростой вещью, но вот для того, чем стали сотрудники зоны 19, все совершенно иначе. Вход в зону 19 превратился в фасад роскошного дворца, перед которым людей встречает говорящая собака доктор Кроу. Внутри, разумеется, все еще веселее. Жизнь в зоне 19 стала похожа на постоянный праздник, где-то сидят охранники зоны, которые достают целые ящики пива из карманов, как в мультиках, где это происходит постоянный карнавал с гигантскими тортами и танцующими слонами. То тут, то там путешественнику снова попадается собака ученый в шаровидной летающей машине, которая спешит по своим делам. Работа фонда сильно изменилась в новых условиях. Например, из всех SCP-объектов, либо являющихся обезьянами, либо хотя бы напоминающих обезьян. Да даже статуи обезьян собрали отдельную мок. Эксперименты с объектами также стали смелее. Есть история, где двое сотрудников фонда сидели и пили пиво. И как-то раз к ним пришла идея, что скромник такой злой, потому что стесняется прыщей, а значит нужно ему дать SCP-035 маску одержимости, чтобы он ее надел и успокоился. Так они и сделали, после чего скромник вышел из камеры и стал тусоваться с сотрудниками фонда. А например на SCP-682 начали устраивать экспериментальные радео, которые проходили прямо в крупных городах. И уже здесь можно увидеть этот пугающий контраст. Ведь то, что для сотрудников лишь развлечение, веселое катание спине неуязвимого ящера. Для обычных жителей этого мира оборачиваются новые порции разрушения и хаоса. И если бы дело было только в этом. Но ведь некоторые сотрудники фонда считают, что спасают людей от нашествия чудовищ, которые хотят все уничтожить. И только потому, что они так считают, монстры и появляются. Появляются исключительно ради того, чтобы один из работников Зоны 19 пришел в последний момент и героически всех спас. И хорошо, если всех. Хотя чаще всех спасти не получается. Больное воображение сотрудников зоны 19 меняет этот умирающий мир на лету все больше разрушая его и только SCP-349 оказался способен понять это но когда он пытался объяснить это другим его разумеется не слушали мир за пределами зоны 19 далеко не такое веселое место нормальная жизнь из-за изобилие пространственных и временных искажений оказалась практически невозможно местами само пространство состоит из разрозненных осколков в которых легко потеряться и в этом разбитом на осколки мире постоянно происходит ката Например, вот население целого города как-то раз превратилось в желе. Однако не всем обитателям зоны 19 живется особенно весело. Из-за постоянной материализации всего, что есть у них в голове. Жизнь некоторых ученых SCP также похожа на кошмар. Например, один из ученых доктор Кинг имеет манию на тему яблок, и вокруг него постоянно всюду появляются яблочные семечки. Также не совсем приятная судьба постигла спокойного и уравновешенного доктора Гирса. В этом мире он просто сидит в пустой комнате, в который никогда ничего не происходит. Считается, что он единственный из персонала заметил тот момент, в котором мир изменился. Некоторые из сотрудников фонда и сами стали монстрами. Например, Дмитрий Стрельников в этом мире превратился в чудовище, сидящее на Кровавом Троне, который постоянно устраивает реконструкции бит Второй мировой войны с использованием настоящего оружия, разумеется, и живых людей. А вот доктор Клев нашел себе массу отличных развлечений в виде подобия сохранения и загрузки в играх, только в реальном мире свиданий со SCP-173 скульптурой, которая время от времени устраивает. Кроме того, Клев постоянно отражает нападение на землю кровожадных огнедышащих моржей и других не менее причудливых чудовищ. Кстати, Клев был первым, до кого начало что-то доходить, ведь это странно, что он каждый день спасает мир от самых разных абсолютно безумных угроз. Ведь это довольно маловероятно, чтобы каждый день на мир нападало что-то, что может героически побороть только он. Более того, Клев понял, что окружающие постоянно восторгают сотрудниками фонда ежедневно спасающими мир только потому что те так влияют на их разум однако когда люди оказываются вне влияния населения зоны 19 они понимают что именно эти люди терзают их умирающий мир некоторые даже пытаются проникнуть в зону 19 и уничтожить сотрудников фонда что из-за огромного их влияния на реальность так никому и не удалось все испытавшихся попали под это влияние и просто стали декорациями в этом карнавале безумия начав осознавать все это клев даже решил несколько изменить и устроил конкурс на тему того, кто бы мог стать постоянным и главным противником Фонда. И на удивление, на этот конкурс явился и главный саркицист Ион, и Герман Фуллер, и другие могущественные сущности из мира SCP. Кстати, в статье про это Клев называет свой мир лол-фондом, что как бы намекает, что он в итоге осознал, что происходит. Однако все, что ему в итоге удалось, осознав истинное положение вещей, это лишь немного уменьшить вред, причиняемый персоналом Зоны 19 миру. Со временем эффекты прорыва реальности устроенного Фринцем начали ослабевать. Влияние на мир население Зоны 19 стало ограничиваться сферами определенного размера, вне которых мир становится обратно нормальным. Зона 19 опустела и превратилась в руины, и только когда какой-нибудь Брайт проходит по коридору, все вокруг ненадолго оживает. Из воздуха появляются безумные ученые со своими экспериментами. На стенах плакат из последнего Родеуса SCP-682, но когда он уходит достаточно далеко, все это рассыпается в пыль. В итоге в пыль рассыпается и весь мир лол фонда, превратившись в безжизненную пустыню. Вот такая вот комедийная часть фонда SCP. А как же насчет шуточных объектов и рассказов? Ну, типа того, где SCP-682 напился и разбился насмерть в автомобильной аварии. Или тот рассказ, где SCP-173 сменил свое страшное лицо на кошачью мордочку и стал выделять пудинг. Ведь они прямо не связаны с лол -фондом. Тут уже пора ломать четвертую стену, потому что она мешает. Дело в том, что когда-то истории по SCP, на самом сайте, я имею в виду, в целом стали больше клониться в сторону юмора и различной иронии, уходя от хоррора и серьезности. Все больше авторов прекращали придерживаться хоть какого-то фондовского стиля и начали писать забавные, а иногда и злободневные тексты, высмеивая явление популярной культуры. Сам по себе хаплол фонда подозрительно похож на саму эту ситуацию, которая сложилась в те времена, когда писатели SCP генерировали тонны шуточных текстов. Даже эпизод с катастрофическим побегом Фрица — это прямая ссылка на то, что когда-то админом английского SCP был человек с ником Fritz Weil, и он ушел с сайта примерно в то время, когда режиссер, решался вопрос, быть ли SCP сборником приколов или сайтом со страшными историями. Вот поэтому Фридс Лол Фонда это администратор, а Джей Объекты, хотя не относятся сюжетно к Лолфонду напрямую, но вполне могут быть проделками сотрудников Зоны 19 этого странного мира. Так или иначе, мир Лол Фонда умер и опустел как сюжетно, так и как явление сайта SCP, где шуточные всякие ироничные тексты сегодня принимают не очень-то и хорошо. Такие дела. Как обычно, оставляйте комментарии Затем SCP, который мы еще не разобрали. За что будет написано больше комментариев, то и будем разбирать в одном из следующих видео. Всем пока!